Дорогие друзья, совсем скоро, а именно завтра, мы с вами встречаемся и начинаем трехдневный интенсив по физиогномике. Программа очень интересная и насыщенная. Значит, три дня мы занимаемся. Итак, 11, 12, 13 мы с вами встречаемся на YouTube-канале у меня в 20.00. Поэтому отложите все свои дела. Жду вас. Увидимся и пообщаемся в режиме прямого эфира. Будет стрим, как всегда. Ну, я надеюсь, проведем время интересное и полезно, главное.